Всем здарова! С вами Гидро-94. Сегодня у нас реакция на Сын Дука. МЧС против детей. Зины и Кеша. Разбор мультфильма. Это, видимо, его теории эти страшные про мультфильмы. И да, да, мне плевать на то, что вам не нравятся реакции и все такое. В век повышенного уровня угроз техногенных катастроф, террористических атак и прочих чрезвычайных ситуаций, очень важно обучить молодое поколение безопасности как можно более эффективно. Ну или просто заблокировать доступ в интернет. 21 столетие. На помощь красочным учебникам по ОБЖ приходят мультики от МЧС. В принципе, отличная идея, ведь через яркий визуал намного легче донести мысли до детишек. Но вот доверять реализацию подобных проектов кому попало совсем небезопасно. В 2011 году по заказу МЧС России Одесская студия мультипликации нарисовала обучающий Одесская, сериал из 10 пяти минутных эпизодов. Чрезвычайные приключения Зины и Кеши. Что ж, давайте посмотрим. Жаркое путешествие Зины и ну что это такое? Сразу две ошибки в названии первой же серии? Вот такое дело. Итак, представьте себя в роли родителя. Ваши отпрыски сообщают, что они выиграли поездку на съемке реальт шоу типа последнего героя Бера Грилса, где нужно выживать в критической обстановке, где, возможно, придется есть жуков и прятаться внутри трупа верблюда, чтобы остаться в живых. Это школа выживания в экстремальных условиях. Что вы у них спросите, прежде чем отпустить в такую поездку? И где это будет происходить? На Канарских островах. Ну, тогда хорошо. Только будь осторожней, дорога дальняя. Окей, okay. разбуди нас тогда в 4.20. Короче, дети своим ходом сразу же отправляются на Канарские острова и по дороге встречают знакомого МЧСника по фамилии Спасаев, который, так уж совпало, тоже собрался на Канары следить за безопасностью на съемках того пресловутого шоу. А я как раз туда еду, буду следить за безопасностью, чтобы ничего не случилось. Вот так, ну и, в общем, волею судьбы им оказалось по пути. Ребята садятся в автобус, и у маги внезапно загорается движок. Казалось бы, с чего это вдруг? Но если проглядеться. 13. Можно заметить, что за рулем нет водителя. А это значит только одно. Водителя во время движения заживало в двигатель, и он там сгорел. Бытовуха. Такое постоянно случается. МЧСник в процессе инцидента обучает малышню безопасности. Немедленно прикройте нос и рот тканью, носовым платком, шарфом или любой другой одеждой. Ткань лучше смочить водой. Ладно, закроем глаза на то, что пока он это объяснял, автобус мог уже раза два сгореть. Мне больше интересно, откуда они все-таки взяли эту смоченную водой ткань. Загадка. Добравшись на, с горя метро, трогеры движение. продолжают свой путь. И что вы думаете? И как думаете, что нужно предпринять? При пожаре в вагоне метрополитена прикройте нос и рот платком. Лучше смоченным водой. Мокрый платок, ну конечно. Я думаю, дети с первого раза бы запомнили. Но ладно, повторение мать учения, как говорится. Что у нас там дальше, поезд? Пожар теперь еще и в поезде? Да кто -то там не стоит, говорите, что в такой шесть. ситуации нужно. Прикройте открытые части тела, любой несинтетической тканью вы избежании. Господи, да серьезно, вы что, совсем зрители за дегенератов держите? Кстати, причиной пожара в поезде стала трубка Василия Ливанова. Так что мультфильм еще и учит тому, что курить вредно. Говорила мне, мама, бросай курить! Всегда нужно слушаться старших. А при чем тут Ливанов? Ну как, Василий Ливанов, Шерлок Холмс, Вы что? Все современные поймут эту. Это отсылка! Далее, корабль. Ну, вы уже и сами знаете, что там сейчас произойдет. Да-да, чертов пожар, прямо среди кают. Как неожиданно. Что же делать? Наверное, нужно. Ха, наверное, нужно повязать мокрую тряпку себе на хлебальничек, а? Эй! Эй, а тряпка, <смех> а у вас же там все в дыму. Мы что, охренели? То есть, нам три раза подряд показали, что при задымлении в закрытом пространстве нужно напялить на себя ссаную тряпку, но на четвертый раз такие типа: Ну, на четвертый раз делать одно и то же, наверное, как-то тупо. Так что давайте просто не будем надевать маску, лол. Так что ли? Ну лады, что у нас там дальше по плану? Самолет. А что может случиться? Лететь недолго, через пару часов будем на месте. Ну слава богу, наконец-то они доберутся до своего. Это невероятно! Но в самолете начался пожар. Да Так нахуй! Быстро! Платок! Платок! Почему они перестали надевать платок? Даже на сайте МЧС написано, что при пожаре в самолете нужно дышать через грёбаную ткань! Знаете, где сейчас реальное возгорание? Так, спокойно. Зина и Кеша совершают аварийную посадку в каком-то аэропорту. Чудом в очередной раз выживают. Шутит о том, что на выживаторском шоу им победить теперь вообще как нефиг делать, после чего садятся в другой самолет и улетают в канары, но уже без МЧСника. Он же с ними вроде собирался и не делать. стрейфил. Хотя неважно, ведь что было дальше на острове, мы никогда не узнаем, потому что это конец эпизода, и все остальные серии никак с ним не связаны. Когда я смотрел первый раз, то был уверен, что сюжет будет посвящен тому шоу на острове. И, типа наши герои там будут костры жечь, шалашики строить и да, все дела. Это, блин, строили. могло быть реально интересно. Но нет, вот вам пять пожаров в транспорте, идите нахрен. Ладушки, глянем еще одну серию. Мамаша выгоняет детей из дома в лагерь на берегу моря, добираться до которого они снова вынуждены самостоятельно. Но хоть без пересадок, чисто на поезде. Но угадайте что? Этот дядя Спасаев снова абсолютно случайно оказался с абсолютно. ними в но вместе. О, oh, привет, друзья. О, oh, И угадайте что? Четыре матих раза поезд совершил экстренное торможение. Причем дважды это произошло из-за пожара. Потом беднягам подали дополнительный состав, но после этого дела пошли только хуже. О, привет, друзья. Довольно жуткий момент. После того, как вагон перевернулся, честник почему-то уже оказался снаружи. И в очередной раз, диктуя детям правила безопасности, он просто берет огнетушитель и швыряет его прямо в них. Герои, конечно, не пострадали, но блин, в чем твоя проблема, мужик? В каждой из десяти серий этот дядя Спасаев совершенно случайно оказывается рядом с Зиной и Кешей И сопровождает их в дороге Собрались к бабушке? А дядюшка Спасаев уже в поезде возлаждался. О, вы в Австралию летите или плывете в Америку? Что ж, нам по пути Мы mm. тоже летим в Австралию Значит, полетим вместе Порой Спасаев даже не пытается выдумать причину для сопровождения чужих детей И просто молча следует за ними Куда направляетесь? На вечеринку, к друзьям. Это хорошо. Каждый раз с этого прыскую. Пока с детьми постоянно оказываются под угрозой. То в метро кто-то на рельсы упадет, то самолет поломается, то вообще террористы попадут. Да, тут есть целый отдельный эпизод про террористов. Зина, кеша. И террористы. А, Зина и Кеша тусовались в гостях деда, вдруг по телеку объявили о взрыве в соседнем доме от их родной хаты. Паника, страх за близких. Но вместо того, чтобы позвонить родителям и узнать, как там дела, поехавший Дедуля отправляет внуков в самый эпицентр террористической опасности, где только что бабахнуло. Кеша, Зина, вам срочно надо возвращаться домой. Там беда. Дорога, кстати, опять предстоит весьма дальняя. Корабль, самолет, метро. Эти бедные ребята большую часть жизни проводят в транспорте. И снова дядя Сосаев тут как тут. И снова кошмарные угрозы нависают над детьми, а бравый МЧСник дает инструкции по выживанию. Его самообладанию стоит позавидовать. Мужик сохраняет улыбку на мордахе даже во время вооруженного захвата самолета бандитами. Все будет хорошо. Делайте, как я говорю. Старайтесь не выделяться в группе заложников. Например, так. Давайте-ка остановимся и поговорим подробнее о личности Спасаева. Кто он, родной дядя или просто знакомый Зины и Кеши? Что им движет? Почему он всегда рядом? И почему его борода выглядит как кусок от деревянного забора, через который он прохнул голову, чтобы за кем-то наблюдать. Абсолютно очевидно, что он одержим преследованием детей, ведь таких частых случайных встреч просто не бывает. Как не бывает и случайных ЧП в таком количестве. Большинство инцидентов построено самим МЧСником, причем, скорее всего, уже давно бывшим, потому что он постоянно прогуливает работу. Но ради чего? Если мы обратимся к эпизоду про Новый год, то увидим весьма яркую иллюстрацию, которая немного проясняет все происходящее. Канун праздника дети, как всегда, без присмотра родителей уезжают на Камчатку, по непонятно откуда взявшемуся бесплатному приглашению на концерт ну, нет, Кадышевой. Это... Естественно, прихватив с собой ошивающегося поблизости Спасаева. И, разумеется, еле добравшись до места назначения, пережив сразу несколько катастроф. Но посмотрите, как они счастливы вместе. Это же прямо как настоящая семья. Все-таки так же здорово, что вы у нас есть. А вы у меня. Семья, которой у этих детей никогда не да? было. Ведь родители при любом удобном случае отправляют их в лагерь. Дед вообще отдает на произвол судьбы в лапы террористам. Есть еще бабушка, и она вроде в адеквате, правда. Она живет у черта на куличках, Там по дороге булыжники с гор падают и наводнение машины уносят. Но угадайте, кто помог добраться детям до бабушки сквозь все трудности. Если бы не дядя спасать, мы вообще бы не были. Пережитые вместе ужасы часто помогают людям стать очень близкими на всю жизнь. И не думаю, что здесь это исключение. Одинокий МЧСник хочет любви, но из-за многочисленных травм, связанных с работой, он просто не может жить нормальной жизнью и правильно выражать свои эмоции. Поэтому он преследует детей, которых пару раз вполне возможно ему действительно по случайности удалось спасти от реальных угроз. Но в данный момент Спасаев уже просто одержим идеей спасения Зины и Кеши, потому что только таким образом, как ему кажется, дети смогут полюбить его. А чтобы спасать их, приходится самому заранее заботиться о катастрофах. Такую стратегию, говорят, и правительство некоторых стран иногда используют. Я не думаю, что ребята сильно глупые и не осознают происходящее. На корабле Кеша в двух разных сериях дважды пробовал взять топор и покончить с этим безумием раз и навсегда. Но Спасаев жестко держит все под контролем. Стоит заметить, что у Зины и Кеши так часто случаются не только несчастья. Дети с завидной регулярностью выигрывают путевки в самые разные клевые места, и на везучести это списать да? сложно. Да вот, выиграли круиз посредиземноморья. Вот это да, и я тоже. Вот так совпадение. Логика сама напрашивается. Добрый дядя Спасаев подкидывает халявные билетики, дабы провести побольше времени с Зиной и Кешей. Отдельный пунктик насчет родителей. Они тоже подвергаются угрозам, только дядя Спасаев им помогать уже не собирается. Как раз наоборот, в его интересах избавиться от предков Зины и Кеши, чтобы после этого отнять детей и стать полноправным приемным отцом сироток. Помните взрыв в соседнем доме родителей? В той серии о терроризме на этом страшные события не кончились. К машине отца семейства была приклеена настоящая бомба, которая в итоге сработала и полностью разнесла тачку но у кого из героев была мотивация отправить батю на тот свет? МЧС! Маньяк, черт! Спасает! Разумеется, такая мотивация была у нашего доблестного спасателя. Ведь он знает, что папка Зина и Кеши тот еще раз долбай и просто хочет спасти детей от их же отца. Сейчас поясню. Как я понял, что это вообще был Батин автомобиль? Да потому что в другой серии именно на этой железяке, папа с детьми и МЧСником катались далеко за город на рыбалку. Ну что, а и тогда глава Смейства показал себя как абсолютно криворукая и безответственная чмо, потому что, будучи за рулем, он несколько раз подверг всех смертельной опасности. Они бы все погибли вместе с МЧС, если бы поблизости вдруг не оказался э, Саакашвили, Слухов. <связано> Хотя, скорее всего, тут пытались изобразить Пореченкова. Ну, по крайней мере, нас избавили от сцены, где Зина и Кеши теряют сознание, а его приходится делать искусственное дыхание. Я больше Меня похож. реально поражают здешние отсылки. Тут в каждом эпизоде вставляют какую-нибудь звезду. Просто так, чтоб внимание отвлекало. На хрена, например, нужно было пихать Боярского на корабль во время противостояния террористам? Ну как нахрена, чтобы он отмочил свою коронную фразочку, и маленьким зрителям было очень смешно. Тысячу чертей! Убери стол, канария, а то мы же делаем со и мной! И Даже голос на него. А еще тут в самолете Дима Билан пел обрывки своих хитов. На корабле Олег Табаков говорил голосом Матроскина. Ну, знаете, кумиры молодежи. Все, чтобы завлечь юную аудиторию. Прошу ты мне ответь! Я не умею жить! И если бы этих героев озвучивали их оригинальные прообразы, то можно было бы понять, почему мультфильм выглядит таким дешевым. Типа весь бюджет мог уйти на озвучку от звезд с бешеным гонораром. Но дело в том, что их озвучивали изначально даже не актеры дубляжа, а сами они я допускаю, что они делали лишь черновой вариант реплик, чтобы потом профессионалы это все перезаписали, но зачем в таком случае показывать этот процесс на камеру? Он отстал от поезда! Остановите поезд! Он отстал от поезда! Остановите поезд! Причем тут рекомортия? Ребята, после экстренной остановки поезда не выходите наружу! И где это будет происходить? На Канарских островах! И где это будет происходить? На Канарских островах! <связать> Конечно, с моей <связать> стороны, наверное, было бы не очень резонно обвинять мультипликаторов в том, что они не справляются с работой актеров. Если бы они нормально справлялись хотя бы со своей основной работой. Проработка анимации здесь это максимально возможное убожество во всей своей изысканности и красе, потому что рисовать так криво нужно еще поучиться. <связать> Вот это вот такое, вот. Исчезающие надписи, пропадающие глаза и другие части лица, топорные неестественные движения. Это все просто капец как уморительно, особенно если брать во внимание, как студия своим творением кичится. Несколько крупных интервью, рассказы о профессионализме, все как это обычно любят делать при разработке всяких говнофильмов. И ведь не стесняются. На официальном сайте создатели выложили концепты персонажей и 3D-моделек на всеобщее обозрение. Как я уже говорил, делать мультфильм настолько криво нужно еще поучиться. Вот они и делятся опытом. Рисунки и образы для мультипликационного сериала. Одна половина героев это шаржи на знаменитости, а вторая плоские и бесхарактерные да, пустышки. Ольга, режиссер, каже, держава не финансует. Для прикладу, 5 хвилин сценарию 700 долларов. Разрубка персонажа 300. Часть героев вообще не появилась в мультфильме. Но раз зима. уж платят по 300 баксов за персонажа, то б не нарисовать их побольше, да? Вот это кто, например, такие? Погибшие братья? Те спасай из-за которых он сошел с ума кстати насчет не вошедшего в ваш вот это реальный кадр из репортажа со студии что тут блядь, вообще происходит? Куда я вообще влез? А вот такие модельки реально существующей техники, сейчас любой шарящий школьник сделает по ладовским чертежам, да еще и в GTA портал. Ну, в, в Майнкрафте не дети делают более впечатляющие и креативные вещи из кубиков. А это выглядит как стоковые бесплатные 3D-модели. И как раз из-за того, что они сделаны на основе реальной техники, проверить, скачаны они с халявного сайта или нет, довольно сложно. Но профессиональный 3D-аниматор с интересной фамилией, например, говорит, что как такой грузовичок делается целую неделю. Чтобы сделать вот такую машину в 3D, нужна неделя, рассказывает автор. Хотя в другом интервью он открыто признается, что ищет модели. Я ищу или модели, или моделируем ее. На фоне в компе открыта модель какой-то лодки. И, честное слово, я исключительно ради прикола решил загуглить «Лодка 3D-модель бесплатная». <свят> один один. но хрен с ними с анимацией с графикой с сюжетом что насчет самого главного то мультфильм не способен выполнить даже свою основную функцию более того если следовать здешним советам по технике безопасности то можно реально склеить ласты ну например дядя спасаев советует детям при аварии в машине лечь на пол автомобиля то есть отстегнуться вылезти из детского на кресла и лечь на пол там наверное поудобнее будет чем на слишком мягкой подушке безопасности что любопытно, ни на одном официальном российском ресурсе не указано, что мультфильм сделан на украинской студии. В конечных титрах значится лишь объединенная редакция МЧС России. Еще в интернете есть инфа, что над сериалом также работала кинокомпания Панорама Кино», у которой в свою очередь на сайте у проекта про Зину и кешу вообще написано о колесице. Производство России, 2012 год. ООО. Отлично. И не нужно быть фондом борьбы с коррупцией, чтобы увидеть, как тут все запутано и нечисто. Это, разумеется, лишь мои догадки, но история выглядит так, будто мультфильм рисовали на одной из самых дешевых зарубежных студий совсем не за тот бюджет, что был выделен изначально. И поэтому в России скрывают факт создания мульта руками украинцев, а в Украине аниматоры наоборот невероятно этим гордятся и раздают телеканалам интервью. Правда, с одной стороны нам заявляют о 700 долларах за 5 минут одного только сценария, а с другой главный режиссер жалуется на Нехватку финансов нашим мультфильмам не хватает прежде чем денег. Вот. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Такой этого проекта просто был маленький бюджет, Это и люди день, работали правильно. исходя из своих возможностей, или все баблишку ушло на постройку дачи для какого-нибудь шайгу. Фиг разберешь, кто же тут в итоге деньги распилил, но по ощущениям кажется, что и те, и другие. Если у кого-то из вас вдруг есть тонна свободного времени, поищите в госзакупках МЧС. Сколько же все-таки стоило создание этого невероятного мультсериала? То, что ты придумал, оно оживает. Когда тоже бег, прыг, прыжок какой-то, или вот тоже персонаж, ты его придумал, ты каждую детальку выдумал, то есть как лучше это будет смотреться. Это максимум на что хватило, и, да? и вот это вот движение, вот все это это это. мы тут прыгаем, скачиваем, чтобы придать, по движению характер, а потом, когда это все на экране, это просто изумительно. Как бы все это не было смешно, но мне всегда дико стыдно за подобные высеры, сделанные на деньги налогоплательщиков. По-моему, мы заслуживаем лучшего, и я надеюсь, что однажды все изменится. Ну а пока продолжим угорать и охреневать и биваны покупать! Ограниченная серия биван... Нет, B1... рекламы смотреть не буду. Ну чё, действительно, какая-то тут в этих, молек... О, в этих мультах. Какой-то бред несёт. отстегнуться и спуститься вниз, когда тебя держит ремень безопасности, при ударе ты никуда не вылетишь, потому что ты присел. Тут тебе говорят спуститься вниз. Зачем? Зачем? Против террористы вообще непонятные. Бред какой-то. Если вам понравился на мой канал, ставьте лайки и до следующего видео.